вот скажи мне пожалуйста до чего я докатился пришел к тому что делаю совместную теорию не по фнаф или хс а по гачи сериалу но в любом случае всем сыра в дом ой не тот сценарий всем привет дорогие зрители вы на канале обозревателя где в сегодняшнем выпуске теории мы будем разгадывать сюжет гачи сериала совместно с жора тв всем привет как вы понимаете сюжет здесь специфический к тому же у нас имеется всего шесть серий для разбора, но сверхразуму всегда все по плечу верно. Так что пройдемся потому что у нас имеется и не удивляйтесь если данное видео будет коротким, так как контента и пищи для размышлений, да и самих размышлений довольно мало, поэтому мы имеем что имеем. Ну что, приступим. Из диалогов Тифани и главных антагонистов, мы знаем, что у Тифани ретроградная амнезия, из-за произошедшей автокатастрофы, где ее сбила машина. У самой же Тифани есть приемная мать, которая доставила в больницу и удочерила ее, так как ее изначальные родители пропали без вести. И на основе этого и других интересных фактов, будет строиться наша теория. Первым делом хотелось бы обсудить роль главного антагониста в лице Оуина, но погодите, что он тут забыл? Эту деталь нам пояснит Джора ТВ. Передаю ему слово. А ведь верно, так как мотивация Овина не предусматривает такого расклада вещей, так как его главной целью является успешная карьера певца, как у Фредди или как имеется на данный момент у Голдона. Но погоди, погоди, погоди, если Овин участвовал в происшествии Стива не совместно с Иком и Тоун Трапом, то, по идее, он и будет организовывать данный цирк, чтобы очистить себя от ошибок молодости. Все верно, Ватсон. А как мы можем понять из диалога Ика и Таунтропа, они оба совместно с Уином приложили руку к происшествию с автокатастрофой. Возможно, это просто случайность, а может это было намеренно. Но как бы там не было бы, но видно, что все они не особо рады аварии, поэтому мы ссылаемся на то, что это была случайность. Останемся, пожалуй, при этом мнении. Но что же с родителями? Мы знаем, что настоящие родители Тифа не пропали без вести. При этом об этом знают антагонисты, что доказывает фраза Таунтрапа в конце пятой серии. Но кто же из персонажей ХС способен на такое? Таинственный босс. И снова верно Ватсон. Хоть и теория о том, что в этом участвует таинственный босс, натянута за уши, как теория мэтпеда о том, что Грегори Бот, а Ванесса Элизабет, но у нее есть место быть на основе того, что антагонисты знают об их исчезновении, но при этом не участвовали в нем, так как, честно говоря, толпа детей не сможет одолеть двух взрослых. Да, они просто за хлебом ушли, но и все. При этом он участвовал в похищении родителей, не из-за того, что Тифани особенная. Вовсе нет. Он просто заметал следы своих подопечных, которые снова сотворили какую-то дичь. В итоге схема произошедших событий была следующая. Оуэн и его команда совершают некое деяние, в результате которого происходит авария, из-за которой Тифани сбивает машина. Пока Таун и Ик шокированы произошедшим, Оуэн сообщает боссу о произошедшем, из-за чего тот избавляется от ее родителей и следы. Даже вполне возможно, что они что-то знали, но теперь не смогут об этом рассказать. Мы не знаем, что произошло на самом деле но можем предположить из-за чего, становится лишь страшнее от поступка данных ребят. Но стоит понимать, что это теория. ФНАФ ХС теория